Меня зовут Мария Брамчук. Я психолог, бизнес-тренер, коуч уже с 14-летним опытом. И мне очень нравится марафон Challenge Me, потому что мы помогаем людям двигаться с максимальной скоростью к их целям. Мы помогаем им быть лучшими версиями себя и делать это интересно, делать это с драйвом, делать это быстро. В окружении тех людей, которые такие же, как они, которые единомышленники. Коучинговый марафон мне очень понравился тем, что люди могут действительно изменить свою жизнь, сделать это быстро, сделать это интересно, сделать это радостно, с удовольствием. И то, что все возможно. Что бы человек не захотел, он может это сделать, потому что он находится в среде таких же людей, как он, которые хотят изменений в своей жизни и, главное, которые делают шаги, которые приводят к целям, которые дают радость, счастье, удовольствие и драйв в нашей жизни. Я люблю свою профессию за те изменения, которые происходят в людях быстро, классно и делают их счастливыми.